Всем доброго времени суток! С вами Каттамхали. Изменения механики оглушения. Но это получается очередная попытка разработчиков снизить токсичность от данного класса в игре. Да, но многие игроки скажут, а чего там снижать токсичность? Давайте просто арту из игры уберем и все и не будет никаких проблем, да? Ну, игра в каком виде она есть, в таком есть. На арте, наверное... Играют, ну, большое количество людей, раз разработчики не идут на такой шаг, да, я понимаю, там три коллеги какие-нибудь сидели бы, играли, тогда проблемы в этом бы не было. А там, наверное, все-таки тысячи, десятки тысяч, наверное, игроков. Ну, потому что, ну, почти в каждом бою, согласитесь, артиллерия встречается. Одна, две штуки, ну, сейчас крайне редко бывает все-таки. И по три, ну вот, разработчики все пытаются как-то э, токсичность. Повторяюсь уже, да? От этого класса снизить Сейчас почитаем, будем читать, что разработчики по этому поводу вообще нам сообщают Так, артиллерия, пожалуй, самый обсуждаемый класс техники в мире танков Любые изменения, касающиеся этих машин, волнуют абсолютно всех танкистов Как обновление 1.20 повлияет на артиллерию Прежде всего, изменится механика оглушения Теперь она станет более предсказуемой и понятной Да, кстати, так вот тут Ну, я уже так на скидку почитал, тут Попытка, наверное, такая разработчиков, чтобы не было, да, когда в бою попадают 2-3 арты, чтобы они не стреляли прям по фокусу по какому-то одному танку, ну, бывает, да, по кому-то стрелять удобно, по кому-то неудобно, кто-то где-то выехал, да, и сразу все там 2-3 арты начинают просто по фокусу отрабатывать. А здесь так, ну сейчас прочитаем, и вы, в принципе, поймете. Так, первое изменение. Теперь оглушение нельзя будет обновить. Чтобы быть максимально полезным, команде артиллеристам лучше либо выбирать разные цели вместо одной, либо дожидаться, пока пройдет действие оглушения. То есть, да, как у нас сейчас одна арта отстрелялась, танк получает оглушение, вторая арта кидает. То есть оглушение обновляется. Получается, и та, и та арта. Получает время оглушения Ну и плюс помощь, да, вот это засчитывается Когда кто-то из союзников наносит урон Арте засчитывается помощь, ну По оглушенной цели Так, при этом Вознаграждение для техники под оглушением Который был нанесен урон союзником, увеличится на 7% Параметр дополнительное оглушения Больше не будет отображаться В интерфейсах То есть, да, чем больше оглушение арта наносит Тем больше она получает, ну кредитов и опыта по итогам боя, поэтому, да, есть, ну, это надо, чтобы все игроки, которые на арте, знали, а то некоторые, может, и с новостями не ознакомливаются, и, да, им будет пофигу на эти изменения, не, ну, в принципе, если ты в игру играешь, то нет-нет, а все равно, наверное, основная масса игроков следит за обновлениями и то, что в игре у нас происходит, я думаю. Так, кроме того, теперь время оглушения Это точная цифра, не зависящая От того, сколько урона Нанес снаряд Раньше время оглушения высчитывались по определенной форме, А сам эффект зависел от многих переменных Посчитать сколько будет длиться оглушение От уже летящего снаряда Фактически было невозможно Но теперь вы точно знаете сколько будет длиться эффект А значит можете рассчитать Стоит ли применять те или иные действия В бою При этом длительность оглушения можно будет сократить С помощью оборудования установленного на вашу Машину Так к примеру у противоосколочного подбоя появится дополнительный параметр, который уменьшает силу воздействия оглушения экипажа на 10-15% В зависимости от того, было ли оборудование установлено специальный слот То есть в обычный слот на 10% уменьшает специальный на 15% Так, а еще оглушение больше не действует на союзников И это открывает возможности для новых стратегий Ну, Но это плюс для всех, в принципе Так, еще одно нововведение Отключение урона по собственной машине Досрочно отправиться в следующий бой своим же снарядом не выйдет, так что обороняйтесь достойно и до конца. Так, коснется изменений и специальных режимов, где урон по союзникам отключен. Например, можно спокойно использовать артиллерийский удар в режиме натиск рядом с собой, не боясь получить оглушение. В статистике, в том числе, после боевой э формулировка оглушения заменена на дезориентацию. Однако, если противник получил оглушение от артиллерии... Э Мин или бомбардировщиков Он по-прежнему видит надпись Оглушение экипажа Так, ну и вот тут дальше приведена снизу таблицы. Как это вообще, да, время будет изменено Ну, просто получается Усредненные цифры Я просто, да, к примеру э Приведу, здесь, ну, сразу, да, вон, например Советская арта, начинаем таксу 5. Время огруш... оглушения было минимальное 3,9 Максимальное 6,5 секунды Теперь просто будет 4,6 секунды Ну и так, в принципе, у всех других артиллерий Так, к примеру, вот смотрим а, Так, вот тут у нас что? Это, это, это по-моему, восьмые уровни нет. посмотрим вот десятку, да, объект 261 У него, к примеру, максимальное было 29, минимально 11,6 Теперь просто средний показатель 20,3 секунды Ну, не знаю, насколько это правильно, да То есть раньше мы могли получить 12, 13, 14 секунд оглушения Теперь по факту будем получать 20,3 Ну, кто-то получать, кто-то наносить, да Ну, если там вот эти... Да, там минус 10, минус 15 процентов Ставим, то ну, что такое 10 процентов То есть не 20 секунд получаешь оглушение, а 18 Ну разница в 2 секунды не столь даже, наверное, заметно будет И, кстати, да, от этого получается какой еще <coughs> минус вообще от этого оглушения так Ну когда ты везешь с кем-то позиционную перестрелку По тебе, к примеру, арта вражеская отстреливает Союзная по противнику не отстреливает то есть, да, когда мы оглушение получаем Там сильно ТТХ танка у нас ухудшается Да, вре ну, время сведения Там разброс становится Больше плюс Ну, точнее минус, да, самое хреновое Это очень долгое время перезарядки получается И особенно это сказывается на, на барабанных К примеру, танков Потому что получая, да, урон Там, там вообще перезарядка становится Крайне долго. Если арта какая-то по фокусу у тебя определенная работает То чувствуешь себя Очень некомфортно в таком, да, в таком бою Ну, а что поделаешь Ну, как есть, так есть Я не скажу, что я прям сильно от арты страдаю При этом, ну, сам да, Ну, арту я сам начал прокачивать Когда вот ввели вот эти ЛБЗ И там никуда не денешься, чтобы все это выполнить Ну, приходится играть на артиллерии Причем на разных наций, да, там, например то -то, Когда вот это ЛБЗ 2-0 то я, например, качал чисто советскую арту, одну ветку, когда были, ну, чисто первые ЛБЗ, чтобы там задачу выполнять. Потом ввели ЛБЗ 2.0, и там, получается, да, разделено уже по нациям. И у разных наций бывает, то у одной нации надо на арте, то у другой. И <с> поэтому пришлось, к примеру, качать еще, блин, не помню, британскую, по-моему, арту. А, британскую или американскую, уже не помню, я не так часто, в принципе, <с> на них играю. Так, пересмотренные условия задачи. Ну, а, ну, как раз, да, говорил я про ЛБЗ, вот и в этих ЛБЗ произойдут определенные изменения. Но тут тоже получается, ну, с одной стороны, в лучшую сторону, да, то, что условия изменятся и станут, как бы, попроще. Но, с другой стороны, да, арта теперь, к примеру, да, есть задачи, где надо на определенное количество оглушения наработать в бою. То есть, ну, цифры будут снижены. Просто, к примеру, посмотрим, да, вот э, на. 14 задача на артиллерии. То есть, надо было получить 140 секунд время оглушения. А теперь 105. Ну и. Ну, задачи, в принципе, не все изменились, да. Но ну, большая часть у нас, получается, изменилась. Да, вот, к примеру, первую смотрим. Количество оглушений. Сделайте 7 раз. Э или новые условия просто оглушить технику на 70 секунд. То есть, если у вас есть арта 10 уровня, это получается ну, 3.7. Попадания. да еще учитываем, если кидаем, попадаем, да, две машины, три машины стоят, то есть тут вообще за один выстрел некоторые задачи эти можно будет э, сделать, так, ну, вот. ну, в принципе основное я все прочитал, посмотрим теперь заключение в обновлении 1.20 механика оглушения Станет более понятной и предсказуемой Но придется пересмотреть привычную модель Игры на артиллерии. Игрокам, особенно на Медленных машинах, станет комфортнее Выполнять свою роль на поле боя Артиллеристам же будет нужно выбирать Разные цели, не концентрируясь На одном танке. Такой подход Поможет распределить огонь САУ И обеспечит поддержку союзников На флангах, да? Ну, а еще Момент. У артиллерии три типа Снарядов. То есть, да, фугасные, Которые вот наносят оглушение Фугасные без оглушения Которые наносят больше урона ну, не, Да, и больше бронепробития И плюс бронебойные снаряды То есть, да, как с теми игроками Которые играют на Бронебойках, к примеру Так, ладно Такой подход поможет расп... Это я уже прочитал, не прочитал Что-то уже Заговорился Так, распределить огонь и обеспечить поддержку союзников на флангах А взаимная поддержка в бою это залог гарантированной победы Не, ну я в принципе так в бою себя и веду, вижу где-то на другом фланге стало пожарче, да, там, ну, на миникарту просто посмотрел, там видишь, что противников больше, чем союзников, противник поддавливает сразу на тот фланг, да, переключаешься и там по возможности как-то пытаешься союзникам помочь, потому что даже, ну, не всегда удается, да, там урон нанести, особенно тяжело бронированной технике. Там проходит, кидаешь там 100, 200, 300 Не, ну бывает цифры, конечно, и посерьезней Но, опять же, да, не забываем Вот это оглушение иногда играет большую роль Где-то противника притормозить То есть оглушение получил Если аптечка э, на перезарядке то есть, да, противник очень сильно ухудшается показатели машины, и он просто может остановиться, да, так сказать, свое продвижение, где-то, ну, хотя бы на эти сколько-то секунд ждать, пока у него пройдет это оглушение, чтобы потом, ну, потом дальше двинуться <coughs> вперед. Ну, в общем, ну, как есть, так есть. Будем ждать, <coughs> надеяться <coughs> и верить. Всем спасибо за внимание, не забывайте подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.